Скажите, пожалуйста, вы были на подобных форумах в Санкт-Петербурге и санкт Я был два года назад в Санкт-Петербурге на, на «Науку будущего», на первой конференции, и вот теперь здесь, в Казани. Есть ли какие-то особенности по проведению на Я бы не сказал, на самом деле очень похож на первый форум. Наверное, некоторые недостатки, которые были на первом форуме, они здесь учтены, учтены в лучшую сторону. Ну, допустим, прошлый форум был очень сильно разбросан по городу, по трем разным университетам. Здесь же удалось все собрать как бы в едино и все очень в пешей доступности. Ну конечно. Но ну, это один из динамически развивающихся университетов в России. Он исторически очень известен, и в последнее время он не сдает позиции, но, наверное, входит в десятку лучше в России. С вашей точки зрения, подобного в продала ваш Да, скорее, да. И как ваше общее Вы знаете, очень на самом деле хорошее впечатление. Я знаю многие научные группы, которые здесь работают, и которые вновь созданы, и которые работают уже давно, они работают на высоком уровне. И с некоторыми из них у меня возможно будет сотрудничество. Спасибо, вам Спасибо Спасибо.